В целом эта книга Льва Толстого, мысли на каждый день, она составлена с такой удивительной целью объединения всех духовных традиций и культур. То есть в этой книге были высказывания различных священных писаний, а также мыслителей его времени Льва Толстого. И эти все высказывания объединяются вокруг развития личности. «Развитие духовности, нравственности в человеке». Мне эта книга очень приятна в целом, потому что у меня такое же мышление. Я тоже считаю, что человек должен быть широких взглядов, он не должен зацикливаться на своей вере, хотя человек должен быть глубоковерующим, и он должен следовать своей духовной традиции, но он не должен критиковать другие традиции духовные и противоставлять себя с этим, потому что Бог Он дал людям разное знание, разные культуры, разные направления. Сейчас я нахожусь в России и вижу, как в результате политических каких-то необходимостей разной культуры и взгляды, они фактически противопоставляются друг другу, что приводит к вражде и хаосу в мире. Этим занимаются политики для того, чтобы достичь своей цели. Но мы должны быть выше этого. Мы должны понимать, что все люди на земле, Сейчас земля очень тесная стала, и мы, если кто-то враждует, вся земля страдает от этого. Поэтому мы должны учиться любить друг друга. В этом заключается главная цель человечества в целом и нашей жизни, в частности, каждого человека из нас. И об этом идея, и что такое истинный прогресс. Итак... Мы изучаем, что такое истинный прогресс, развитие в себе добродетелей, знания, внутреннего знания в сердце. Как определить, что это знание, а не ложь. Не только сама истина дает уверенность, но и одно искание ее дает покой в сердце. Первое определение это определение паскали. Итак, когда человек идет правильным путем, то в жизни его возникает уверенность. Потому что есть несколько слоев жизни. Самый глубокий слой жизни — это жизнь сердца или жизнь души. Когда человек совершает эту жизнь, то открывается следующий слой. Это возможность совершать дела, ну, то есть возможность добиваться того, что у нас устойчивое какое-то положение в этом мире возникает. То есть когда человек в сердце имеет правильную направленность, то его возможность понять, что ему делать в жизни, возрастает многократно. Не только сама истина дает уверенность, то есть истина дает уверенность, но если говорить об истине, то просто работать целый день ⁇ это не истина. Человек должен стремиться к постижению внутренней природы, он должен постичь себя изнутри, пытаться понять глубинные какие-то моменты своей судьбы, своего, своих отношений с Богом. Где-то недели две назад я вернулся из паломничества месячного из Индии. Каждый день я там порядка 6 восьми часов проводил молитве в уединенном таком состоянии. И это было время открытий. Потому что именно в это время очень четко выстраивается понимание, что делать, как жить, хотя я этим не занимался, я не думал об этом. Я думал о своих отношениях, с своим наставником, с Богом, думал о молитве, о духовности. И эти мысли, они, когда мы отстраняемся от обычной жизни, то такие мысли, они очищают существование, и сознание становится очень ясным. В древней культуре, которая существовала на этой земле много тысяч лет назад, она по-разному называется везде, но суть одна, что люди собирались вот такими собраниями, может даже побольше, и они просто думали о каких-то возвышенных вещах. Но потом, когда они приходили домой, в жизни все становилось ясно. Это принцип жизни в целом, который мы сейчас утрачиваем, потому что в основном наша культура и жизнь направлены на развлечение. Не на то чтобы отвлечься от дел и начать искать как правильно жить в чем смысл глубокий какой-то который дает представление о том что делать сейчас в моей жизни мы просто отвлекаемся от дел с помощью фильмов каких-то передач и такая практика жизни она не помогает этот пример уже порядка 15 лет как минимум не смотрю телевизор. И если мне нужно новости посмотреть, я их читаю. Потому что когда ты смотришь и слушаешь, то ты настолько сильно входишь в ситуацию, что она становится доминантой в твоей жизни. И весь мир страдает о том, что в Никарагу там кого-то изнасиловали. Вот. Но на самом деле нам более актуально жить тем, что нам Бог дает сейчас и здесь. Потому что веды говорят, что плохие новости в целом слушать очень неблагоприятно для судьбы. Поэтому те даже, кто сообщали плохие новости, они очень сильно извинялись. Это ведическая культура. Сейчас же мы слушаем в основном только плохие новости. И таким образом проклинаем свою судьбу. Надо в основном слушать хорошие новости. Хорошие новости дают силу. Сейчас на земле много хорошего в тысячу раз больше происходит, чем плохого. Но мы об этом ничего не знаем, потому что это неинтересно. Плохие новости, они действуют через страх. Они возбуждают в сердце страх, и человек приковывается к этому, и там можно рекламу разместить еще параллельно. Это очень эффективно с точки зрения бизнеса. Но с точки зрения нашей жизни это абсолютно неэффективно. Потому что для того, чтобы достигнуть успеха в своей жизни, человек должен иметь позитивное мышление. Допустим, человек пришел на работу, ему надо сделать так, чтобы клиенту понравилось, чтобы руководителю все понравилось. Для того, чтобы все понравилось, от тебя должно излучаться хорошее что-то. Но если ты нахлобучен, наполнен вот этими всеми отрицательными новостями, то кто от этого будет счастлив? Я когда приехал с Индии, первый день я в Москву прилетел и прочитал лекцию в Москве. И потом отзывы люди говорили, что-то так хорошо стало, что я аж заснул. Есть, людям даже слушать не хотелось. то есть Они пошли в эту атмосферу святости, молитвы. Им даже неинтересно стала философия, им просто стало хорошо, и все и нормально. То есть им не нужно ничего больше в принципе в жизни. Ну то есть человеку больше всего в жизни нужно счастье. Но счастье — это внутренняя вещь, она не возникает внешне. И счастье, по факту, это та сила, которой мы все нуждаемся чаще всего настроены так что мы хотим его получить от близких людей но у близкого человека то точно так же его не хватает, как у меня. И получается, вот этот вот лимит, недостаток счастья вызывает сильное напряжение в сознании. Люди ругаются между собой, входят в депрессию, потому что они ждут, ждут, когда же придет от близкого человека счастье, а оно не приходит. И в этом заключается проблема. Не только сама истина дает уверенность, но и одно искание ее дает покой. Идея заключается в том, что когда мы действительно в правильном направлении движемся, то тогда в сердце возникает покой, мы ни от кого уже ничего не ждем, мы сами становимся отдающими. И это правильное направление выбрать очень трудно, потому что в ведах есть такое понятие, как карма. Это сила, которая берет за сердце и тянет нас заставляет нас находиться в определенном состоянии психическом. Эта сила, она не дает нам покоя. То есть она нас тянет обидами, тянет делами, тянет э, планами, тянет болезнями, тянет э, нищетой, тянет успехом. Человек думает о том, что у него получилось или что не получилось. И все это означает, что человек не может вырваться, из этой идеи занятости самим собой. Он не может ничего дать другим. У него нет такой возможности. А именно отдавание дает счастье. «Посидим, помолчим, может, все пройдет». Ну, то есть, даже просто посидеть друг для друга, и то хорошо. Понимаете? Не то, что там что-то сказать хорошее, но для этого же надо отвлечься от себя. И вся культура древняя, она об этом только и говорит. Это самая большая проблема человеческой жизни — отвлечься от себя и начать делать что-то для другого. По факту молитва означает, что ты служишь Богу. Многие Люди думают, что молитва означает что-то у Бога клянчить. Постоянно сидеть там, ну давай мне машину, там квартиру сколько можно, я же для тебя молюсь. <laughs> Нет, молитва означает служить Богу, отдавать Ему себя. Я хочу для тебя жить, я хочу тебе служить, я хочу э, предаться тебе, я хочу быть твоим слугой. В этом суть молитвы заключается. Когда человек настраивается, то Господь он откликается чем? Он дает нам в сердце мир. И у нас появляется возможность так жить, отдавая. И когда такая возможность появляется, это то, что нужно делать каждый день. Когда человек встает на такой путь, возможности отдавать и забыть про себя, то у него сразу же возникает покой в сердце, потому что это единственный правильный путь, и это единственный трудный путь. Все остальное легко. Легко нервничать, легко переживать, думать о чем-то своем. Это все несложно. Сложно забыть об этом, во всем и начать отдавать. Вот это и есть сложность, и как только эта сложность в нашей жизни реализуется, немедленно человек начинает испытывать две вещи. Первое ⁇ уверенность в своей жизни. Может быть, даже он просто понял, что он идет не туда, это тоже уверенность. Или он понял, как надо делать правильно. И вторая вещь ⁇ это покой. Очень можно легко проверить, что мы сейчас с вами делаем. Если мы с вами сейчас занимаемся нужными вещами, посмотрите себе вот сюда, внутрь, у вас здесь стало спокойнее. Если не стало, значит, может быть, не тем мы здесь занимаемся. Ну, то есть, это главный критерий. Это высказание Паскалю принадлежит. Дальше мы говорим о высказании Конфуция, который, в принципе, тоже на эту тему. Когда определится взгляд на вещи, то будет приобретено знание. Когда знание приобретено, то воля человека устремляется к настоящей правде. Когда стремление воли к правде полностью в сердце удовлетворено, то сердце делается добрым. Когда сердце станет добрым, то будет приобретен правильный, нравственный взгляд на вещи, на все, что нас окружает, ведущий человеку, к счастью и процветанию. Это Комфуция, Это Китай, длинная цепочка. Но мы сейчас потихоньку все будем разбирать, нам некуда спешить. Итак когда определится правильный взгляд на вещи, то немедленно в сердце возникает знание. Что такое знание? Допустим, ко мне один человек подошел после лекции и говорит: Олег Геннадьевич, скажите мне э, мою природу. Ну, то есть, чем мне в жизни заниматься? Согласно ведам, есть четыре природы, четыре типа разума, то есть четыре направленности разума человека. Одна направленность человек может заниматься чем-то, что связано с тем, чтобы давать знания и получать знания. Такой тип людей называется учеными. Допустим, даже или брахманами по ведической культуре. Ну, допустим, человек на врача выучился, он не лечит людей, а дает им знания. Это означает брахман. Второй тип людей кшатри или управляющий, правитель. Человек выучился на врача, но он не лечит никого. Он, зав, он возглавляет больницу, то есть он зав. отделением, то есть он управляет. Это его природа. Он участвует, организует лечебный процесс. Дальше следующая природа – это ваще или тот, кто создает богатство, комфорт – он занимается торговлей. Человек выучится, выучился на врача, но он не лечит. Он продает лекарства. То есть он торгует, занимается маркетингом, продает различные препараты и таким образом обеспечивает людей средствами для лечения. И четвертая категория – это шудра или человек, который склонен заниматься любимым делом. Человек выучился на врача и работает врачом лечат людей. Ну, то есть вот они четыре категории. Каждая категория несет свою функцию в жизни. И а, если человек имеет какую-то природу, она с рождения определена, ее не изменишь. Но проблема заключается в том, что большинство людей, они не развивались духовно в течение жизни, и поэтому они не знают свою природу. Они занимаются тем, что дает им возможность жить на что они выучились. И чувствуют себя удовлетворенными в жизни. И так молодой человек подошел ко мне и сказал, ну кто я из этих четырех категорий? Я ему сказал. И он тогда сказал, что мне получается менять свою специальность, вот с этого на это. Я говорю, да, получается так. И он пошел, задумался, он пришел на следующую лекцию, я его ждал. И когда он пришел на следующую лекцию, я его спросил, вы поменяли специальность? Он говорит, нет. Говорю, а вы будете менять? Он говорит, я боюсь. Почему? Я не уверен в том, что вы сказали. Тогда зачем вы меня спросили? Я его спросил. Он говорит, ну я надеялся, что когда вы мне скажете, то я пойму свою природу и начну правильно жить, и у меня я стану счастливым. И тогда мы с ним дошли до этого пункта, что такое знание в сердце. Знание в сердце это не дешевая вещь. Это не то, что тебе кто-то что-то сказал, и ты раз-сразу пошел менять свою жизнь. Олег Геннадьевич сказал, бросить любовника, а пошла, бросила любовника. Так не бывает. Для этого нужно сначала понять, что это действительно необходимо восстанавливать отношения со своим мужем. Большинство людей думают, что жизнь движется вперед. И поэтому как бы с мужем не получается, движемся вперед. Означает. До свидания. Следующий. Следующий, потом следующий. Вот. Это в ведах сравнивается, такой есть притча такая, как обезьянка прыгала с ветки на ветку. На каждой ветке сидела новая обезьянка, другого пола. И всем обезьянкам было очень весело жить. Но человек это не обезьянка. Жизнь человека движется не вперед, жизнь человека движется вглубь. Если человек не движет свою жизнь вглубь, то тогда отношения не смогут улучшаться. Веды объясняют, что между мужчиной и женщиной всегда будет трудно, потому что... Эгоизм человека — это чувство собственного достоинства, это та энергия, которая делает человеку приятно и делает неприятно. Веды объясняют, что единственное, что дает человеку счастье, это труд над душой в отношениях с близким человеком. Вот, допустим, «А да, он мне нравится, нравится, нравится». И вот что я хочу сказать тебе в ответ. Ну хорошо, то есть ты наслаждаешься человеком. Значит ли это, что что-то новое создается? Нет. Ты просто тратишь свою карму. И люди часто настроены. Мне я хочу, чтобы мне нравился человек. Хорошо, нет проблем. Это нормально. Хорошо жить с тем, кто нравится. Означает получить возможность свою карму направить в хорошее русло. Потому что когда мы рядом находимся друг с другом, то... Допустим, гармония сердец, когда два сердца в гармонии вступили, означает, что я, находясь рядом с человеком, из него вытягиваю хорошую карму, и он ведет со мной себя хорошо. Это происходит просто в результате того, что у меня есть сила так делать, но эта сила будет заканчиваться со временем. Когда она закончится, то что наступает? Прошла любовь, завяли помидоры. Ну, то есть наступают трудности, и люди думают, что это вечно должно длиться, что вот мне хорошо с человеком будет вечно. Это заблуждение. Заблуждение основано на том, что. Непонимание, есть определенное непонимание, что такое счастье. Счастье — это труд души, с помощью которого мы отвлекаемся от себя и делаем другому хорошо. Вот если я вам хорошо сделаю после лекции, мне у меня придет счастье в сердце. Нет другого способа получить счастье, это труд души. Если я себе сделаю после лекции хорошо, то счастья не будет, это будет самообман. Но всегда вы смотрите ведь на меня. И когда вы на меня смотрите, это вызывает сердце чувство, какой я хороший человек. Видите, я приковываю себе больше, чем вы больше мне верите, у вас влязает все, все внимательнее, у меня все больше самоуважения возникает. Видите, И естественный ход событий не приносит счастья, он вызывает трудности, потому что вы смотрите на меня, уважаете меня, я начинаю уважать себя больше. Как часто матери думают, что если она очень много делает для своего сына, то сын будет благодарным, вырастет, и он потом тоже будет много делать для нее. Это полное заблуждение. Если мать много делает для сына в жизни, то он будет ожидать от нее еще больше. Дальше он вырастет и скажет, а что ты сейчас от меня так не делаешь для меня, так много, как раньше? Как есть один детский мультфильм, там два мальчика стоят, один ест бутерброд, а второй стоит смотрит на него и говорит, если бы у меня был бутерброд, я бы с тобой обязательно поделился. А тут говорит, жалко, что у тебя нет бутерброд, и ест дальше. Природа человека отличается от того, что мы хотим. Она совсем другая. То есть человек на самом деле, каждый человек настроен естественным образом на себя, только на себя и все, больше ни на кого. Даже часто женщина говорит, а я люблю своих детей, я люблю своего ребенка, я не на себя настроен, я для него живу. Тогда давайте разберемся почему. Женщина живет для своего ребенка, потому что она от него испытывает счастье. Именно поэтому она для него живет, что от него исходит счастье. Когда он маленький совсем, когда ребенок совсем маленький, от его тела столько счастья исходит, что просто находиться рядом с его телом это уже счастье. Даже ничего не надо. Он какает, писит, орет. Но то счастье, которое от него исходит, все перекрывает. И мать часто говорит, я устаю рядом с ним, я такая несчастная, я служу ему, заботишься о нем. Нет, ты просто наслаждаешься жизнью. Потому что от него исходит столько счастья, что хочется попу целый день целовать. Но старую тетю уже попу никто не целует. Потому что от тела счастье уже не исходит. Кончилось счастье, все, то есть оно не исходит из тела, поэтому ее никто в попу не целует. От нее ожидается уже другое, что она становится мудрым человеком, она советы дает и так далее. Видите, то есть жизнь человека, она сначала, мы всем даем счастье просто так, потому что мы маленькие и хорошие, вкусненькие. Сегодня ко мне пришли знакомые. Принесли цветы и маленький ребеночек мне подарил цветы. Я был очень счастлив. От детей исходит это в детях присутствует энергия души. Почему мать так сильно любит ребенка? Потому что она видит в нем душу. Это уникальное явление. Оно два раза в жизни только бывает. Один раз, когда ты видишь маленького ребенка, ты видишь в нем душу и начинаешь любить его бесконечно на всю жизнь. И второй раз, когда ты видишь любимого человека, влюбляешься в кого-то то ты тоже в этом человеке видишь душу в этот момент, но не на всю жизнь. В ребенке на всю жизнь, а в любви к человеку временно. И надо запомнить это чувство. Если ты также к человеку будешь относиться всегда, то отношения всегда будут хорошими. Но это труд души уже, труд души. Надо вспоминать в нем хорошее, а не то, что он для тебя набедокурил. Итак, вся ведическая культура направлена на то, чтобы в знание в сердце возникло. Когда определяется правильный взгляд на вещи, то приобретается знание в сердце. Знание в сердце означает понимание, как жить с этим человеком. Не то, что у нас несовместимость, мы расходимся. Жить с этим человеком означает служить ему. А служить не хочется, поэтому сначала надо помолиться, настроиться на правильное сознание, потому что в отношениях с Богом у нас возникает эта склонность служить. Потому что Бог соткан только из одного служения, Он постоянно нам служит. Мы ничего не знаем об этом, это большая тайна. Веды объясняют, что у нас в сердце находится представительство Бога, называется сверхдушой, или можно сказать по-русски голосом совести, голосом истины, ощущением счастья. Счастье откуда исходит? Отсюда. Счастье, да? Возникло счастье. Раз вырвалось из сердца. Иногда просто так. Идешь, допустим, по морю. Раз вырвалось неожиданно. Сама по себе, Вроде никто ничего не сказал. Вот это от Господа идет. Потому что природа, она создана Богом. Контакт с природой приносит счастье. Потому что Господь радуется. В сердце, тому, что действительно настоящее, настоящему нравится, радуется. И так счастье может само по себе в сердце возникать, но это результат нашей прошлой судьбы. Но если человек в молитве находится, а в молитве трудно находиться, потому что хочется же думать о делах, а надо пересилить себя, начать думать о Боге и просто о возвышенных вещах, как вот вы пересилили себя, пришли на лекцию. Это большой подвиг, я очень благодарен вам за это. Я самый счастливый человек здесь, в этом зале. Почему? Потому что много людей пришло на мою лекцию. Я очень вам благодарен, и я очень счастлив видеть ваши лица. Но я должен служить. Есть, если столько людей пришло, мне надо что-то сделать, чтобы действительно быть счастливым. Итак, знание в сердце возникает, когда определяется правильный взгляд на вещи. А правильный взгляд на вещи добивается контактом с духовностью. И поэтому во все времена и народы, люди, первым делом, рано встал с постели молитва, перед едой молитва, после еды молитва, перед свадьбой молитва, во время свадьбы церемония духовная, называется «венчание» и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Чтобы правильный взгляд на вещи возник, нужна аскеза, нужно поменять ход вещей. Ход вещей обычно ⁇ это работа, труд, учеба, дела, семья. Это обычный ход вещей, он всегда будет существовать, он никогда сам не поменяется. Для того, чтобы он поменялся и возник правильный взгляд на вещи, для этого нужна внутренняя аскеза, для этого нужно отвлечься от всего и сконтактировать со святостью в разных культурах, духовных, разные способы, в зависимости от того, как человеку удобнее. Допустим, кто-то кому-то нравится просто в молитве контактировать с Богом, кому-то нравится кланяться иконе, кому-то нравится ходить вокруг святого места, кому-то обливаться святой водой, кому-то нравится ходить на службу и стоять в церемонии, как бы вот эти проводить. Интересно, что эта церемония духовная называется ритуал. Есть такое санскритское слово «рита». Это означает гармония со вселенским ритмом. Слово «ритм», «рита», «ритуал». Видите, много совпадений. Я думаю, в ваших языках тоже, в прибалтийских, тоже такие совпадения есть с санскритом, с древними другими языками. То есть совпадение такое, что ритуал означает, что не просто тупо стою и смотрю на службу, я должен войти в гармонию со вселенским ритмом. И когда я в эту гармонию вхожу, то тогда определяется, то в сердце приобретается знание. То есть правильный взгляд на вещи означает войти в гармонию со вселенским ритмом. В этом смысл правильного взгляда на вещи. Жизнь сама портит взгляд. Чем больше мы погружаемся в события, особенно если они такие, как бы шокирующие, там кого-то убили, еще что-то, то сразу тогда очень психика сильно напрягается и от сердца душа уходит. Ну, то есть мы отходим от сердца, душа уходит от Бога, так они рядом стоят. Когда они рядом, совсем возникает счастье, знание, спокойствие, тишина, все хорошо. Но когда мы сильно погружаемся в события, то, наоборот, душа она не может уже от Бога питать силу, она начинает без бесп... Покоится, начинается тряска внутренняя, знание уходит из сердца. Вот, допустим, от человека ушел близкий человек, трясет. В это время ты что-нибудь соображаешь? Что-нибудь понимаешь, что происходит? Жизнь на пике ситуации, жизнь на пике события, человек ничего не понимает. Вот, допустим, я нуждаюсь в советах или нет. Я нуждаюсь в Советах. Каждый человек нуждается в Советах. У меня тоже есть события, которые выводят меня из покоя. И в это время я нуждаюсь в наставнике, я нуждаюсь в... Боги, я нуждаюсь старше. Если в этот момент я не получаю такого контакта, нет счастья в жизни, нет знаний в жизни. Это касается каждого человека. Старше это тот, кто больше такой контакт устанавливает, кто меньше доверяет себе. Глупец это тот, кто постоянно считает, что он все знает. Это признак полнейшей глупости. Надо постоянно входить в контакт со Святостью и получать знания в сердце. Так я привел разные ситуации жизни, чтобы разобраться в этой теме. Когда определяется правильный взгляд на вещи, то приобретается знание в сердце. Знание в сердце означает, что я точно знаю, что надо оставаться с мужем. Я точно знаю что мне надо терпеть ситуацию моей судьбы. Я точно знаю, что мне надо вылечиться, потому что болезнь – это зло. Я точно знаю, что жизнь закончится скоро. Каждому человеку мало жить. 40 лет – это тоже мало. Нам очень мало жить. Жизнь скоро закончится, но она не предназначена для того, чтобы просто работать и заниматься обычными делами. Потому что, когда мы пойдем в следующую жизнь, все, что мы делали, все забудется. Это внешнее. Останется только труд души. То, что мы сделали в молитве, то, что мы раскаялись, попросили прощения, то, что мы сделали для других людей, это все останется. Все, что мы сделали для себя, все забудется. Это не, не имеет слишком большого смысла.